год. Лис пустыни. Фельдмаршал Эрвин Роммель прибывает в Ливию, чтобы принять команду над группой армии Африка. В течение нескольких месяцев Роммель, восходящая звезда немецкой армии, отвоевывает территорию, оккупированную силами британского содружества до его прибытия. Несмотря на серьезное численное превосходство британских сил, более высокая дальнобойность и крепкая броня немецких танков позволяет Африке вести успешную войну с союзниками. К июлю 1942 года Лис Пустыни и его неостановимая группа армий «Африка»